Нас зовут Юлия Ивова, мы живем в поселении Чистое Небо с 2012 года. Чистое Небо для меня это новая это возможность создать какой-то мир, который соответствует моим э, ожиданиям, моим представлениям о здоровом обществе, таком, какое оно должно быть. Это мир, который я могу сам в строительстве которого я могу принимать непосредственное участие. Чего в городе делать, в общем, можно пытаться, но, мне кажется, это довольно неэффективно. То есть, есть в городе какие-то активисты, которые там, вот, могут там, озименять дворы, там, бороться за раздельный сбор мусора, но это все, как, когда они прекращают этим заниматься, все это в общем, никому не нужно, только им самим такое развлечение. А оставить после себя что-то в городе крайне сложно. Чистое небо для меня это мы. Дом. Это место, где я родила своего сына, где я планирую провести всю оставшуюся жизнь. Родилась я в Иркутске. Четырех лет я жила в Питере, пока мы не переехали сюда. Я с детства занималась программированием, мне в раннем возрасте. Родители подарили компьютер, и я поэтому вместо школы сидел дома и копался в играх, потом надоел в них играть, я начал их разбирать и стал программистом таким образом. Вся моя работа связана с этим. Я поступал э, в университет один. Мне там было скучно, потому что программа отставала несколько по сравнению с тем, что мне было нужно, и что я мог сам получить там, фидо в интернете и из других источников. И Так что я, в общем, без высшего образования. Увлекался всякими субкультурными музыкальными штуками, там организовывал всякие мероприятия, концерты. А, познакомились мы с Юлей, мы были в одной тусовке, нас были общие знакомые, ну и мы как-то общались, общались, общались, да, общались. С Юлей мы познакомились на одном концерте, познакомиться с ее приятелем познакомился, точнее, и вот как-то через него познакомился с ней, как-то так вот пошло поехал. Идея уехать из города появилась после просмотра некоторых фильмов, в которых была озвучена такая идея, что люди вот могут уехать за город и жить там не на шести сотках с соседями со всех восьми сторон. А жить более просторно, то есть там у них гектар или больше земли, и вот они занимаются каким-то автономным хозяйством. Вот сама идея, что может быть столько земли у одного человека, она как-то не приходила в голову, а вот пришла, мы ее подумали и взвесили все за и против, что можно, в принципе, работать удаленно, там, создать себе нужную э, среду комфортную проблем с транспортом, с информацией, с изоляцией никаких нет, и поэтому мы решили, что, в принципе, лучше жить на природе и раз в месяц в город мотаться, чем жить в городе и раз в месяц ездить на шашлыке. Переехали мы практически сразу. Мы сначала в сентябре приехали посмотреть на землю, нам все очень понравилось, выбрали участок, в принципе, первый попавшийся свободный, и в марте следующего года мы уже приехали на свой участок. Пробыли здесь, по-моему, несколько дней. И переехали с вещами на газельке э, в конце апреля. Когда мы приехали сюда только, мы были третьей зимущей семьей. До нас э, тут жило две семьи поселенцев и две семьи аборигенов, которые как-то обособленно живут. Ну, местные жители деревенские. И ближайшие люди были в двух километрах от нас. У нас не было машины, у нас было два велосипеда. И там же был примерно колодец, даже чуть дальше. И мы вот ездили с канистрами в рюкзаке за питьевой водой. И были вот такие вот приключения робинзонские. Поначалу было непривычно жить в палатке, где-то непонятно где, ближайшие люди очень далеко, ни до кого не докричишься, сотовой связи нет, а мы вот там спим у дороги, а ночью едут какие-то охотники, стреляют, утром гильзы находим, и какие-то животные, звуки странные, как выяснилось, потом это все птицы, но они такие звуки издают иногда, что в общем не очень понятно, и это все очень... Действовал на нервы первые дни, но где-то через неделю мы акклиматизировались, успокоились, привыкли к тому, что можно в палатке здесь оставить все свои вещи, уехать в город, и никому в голову не придет ничего здесь сделать. Но первый же год, как мы сюда приехали, в этот же год приехало еще пять семей, и как-то был такой бум в общем поселения, и стало... на следующий год все спокойнее, и в первую же зиму было довольно уже людно, мы ходили постоянно друг к другу в гости, и было, в общем, довольно хорошо, то есть никакой изоляции особой мы почувствовать не успели. Сейчас мы занимаемся в основном выращиванием деревьев. Это основная часть нашего хозяйства, это наше главное перспективное направление, которое мы для себя избрали. То есть мы выращиваем саженцы разных, преимущественно лесных пород, не плодовые, там какие-нибудь вишни, черешки привитые, а такие декоративные и лесные в большом количестве для того, чтобы здесь леса. Засаживать ими, облагораживать, менять видовой состав в лучшую сторону. Ну и просто по поселению раздавать людям. И, в общем, будет у нас экосистема богаче. И, в принципе, мы надеемся, что это будет наш основной источник дохода со временем продажи саженцев. Сейчас, сейчас зарабатывать приходится с программированием. И это уже порядком, в общем, поднадоело за много лет программирования. а Деревья выращивать вот интересно. У нас есть огород. В этом году, наконец-то, он довольно большой и хорошо получился, и мы можем уже питаться своими кое-какими овощами, там ягодами, много очень зелени. Сейчас лето, у нас сейчас в разгаре волонтерский сезон. Условия участия заключаются в том, что приезжают к нам люди и работают по 4 часа в день. Мы им за это предоставляем кровь и еду. Питание у нас вегетарианское, трехразовое. Идею волонтерской программы нашла Юля. Она где-то нашла вот эти вот сайты, вуфинг, там, хелпинг, и показала мне, мы решили, что интересно, надо попробовать, и попробовали, это оказалось очень востребованное. люди прям с удовольствием, с радостью едут, и им... это все в диковинку, как выяснилось, хотя, в общем, деревень в России много, куда можно поехать, поработать и все это получить. Многие к нам едут посмотреть на вот такой образ жизни, люди, которые сами думают, у них вот есть мысли. Хочу ли я жить за городом, где-нибудь на природе, смогу ли я? И вот они приезжают посмотреть, это, в общем, наверное, основной наш контингент. В обозримом будущем мы планируем э, увеличить площадь нашего питомника и нашего огорода. Мы купили в этом году трактор для этого, и надеюсь, у нас все будет сильно быстрее и лучше получаться больше саженцев, мы сможем выращивать больше овощей. В следующем году, я надеюсь, мы сможем наконец обеспечить овощами наше поселение, всех жителей нужды. А позже можно будет уже замахиваться и на ближайшие города. Ну, как-то так. Можно я еще свою версию на сейчас скажу? Нет? Давай я вообще ничего не добавить. Ладно, говори. Давай. Нет, ну, не нужно даже, я могу потом часть через эту, часть через а, Ну, в общем, добавьте сюда ничего.